Фетучини Альфредо или Феттучини это блюдо из пасты с маслом, сыром и сливками. Мы добавим к нему куриное филе и овощи, автор оригинального рецепта. Итальянский ресторатор Альфредо дилиле. Жена Альфредо была беременна и могла есть только пасту с большим количеством сливочного масла. Так и появился этот рецепт. Вместе с голливудскими звездами он прижился и стал очень популярным в Америке. Только по ту сторону Атланта в рецепт добавили еще и сливки. Мы же отварим пасту, сделаем соус, обжарим овощи и куриное филе. Все перемешаем и готово. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Поставьте на плиту кастрюлю с водой для фетучини, затем варите их согласно инструкциям на упаковке. Брокколи нарежьте на соцветия, болгарский перец промойте и нарежьте полосками. 2. Куриную грудку нарежьте кубиками. 3. Нагрейте в сковороде растительное масло, когда начнет дымиться, обжарьте куриное филе, посолите, поперчите, филе жарьте по 2 3 минуты каждой стороны, оно должно быть бело золотистым 4. Выложите курицу на тарелку под крышку, чтобы сохранить тепло. В ту же сковороду добавьте еще немного растительного масла и в течение 3-5 минут обжарьте болгарский перец, затем выложите курицу. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. В сковороду на которой жарили болгарский перец. Выложите соцветия брокколи, обжарьте в течение 2-3 минут, затем добавьте немного воды, накройте крышкой и немного потомите. 6. В сотейнике смешайте масло, сливочный сыр и сливки. Прогрейте на среднем огне, пока масло не растворится, перемешайте и снимите с огня. 7. Добавьте тертый пармезан, мешайте до растворения сыра, Посолите и поперчите соус по вкусу. 8. Готовые фетучини перемешайте с соусом. 9. Выложите на порционную тарелку фетучини, кусочки курицы, брокколи и болгарский перец. Посыпьте тертым сыром, поперчите свежемолотым черным перцем. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей! Теперь о составе нашего блюда. Фетучини 400 грамм. Куриное филе. Грудки 4 штуки. Болгарский перец 2 штуки. Брокколи головы 2 штуки. Петрушка свежая по вкусу. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Масло сливочное 100-110 грамм. Сливочный сыр 100-110 грамм. Подходит маскарпоне дельфия, сваля альметти. Сливки. 2 стакана, желательно жирные. Сыр твердый тертый, 1 стакан, пармезан. Масло растительное, 2-4 столовые ложек. Вода, 1 восьмая часть, 4 стакана. Количество порций, 8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем приятного аппетита, жду вас снова.